Славлю Тебе Дух не спевать Богу ласки не может Славлю Тебе Присутность Твою отшумит Повольно бы ты со мной, Господь. Иисус, белый птах на Беларусь. Да тебе за родимую я молюсь. Подгови сердце кожного, кто верит. Свободы и двери Отшу а, ей Невогучной новой рукой Я ей Ей и славяй ей, что лететь Белой птушкой у небесы Иисус, Ты моя Украина Господь Slide. Иисус, белый на я крест, мой Мы свободы дерьми, кай кай кай мова милодушной мовой, Я качу я. Я и слабья, и ту, Белой пушкой у меня Иисус, ты моя, красивый Господь. Ты моей краины, Господь, Иисус, Ты моей Украины, Господь.